Ура! Мы в прямом эфире. Мы в прямом эфире. Сейчас буквально пару минут мы посмотрим, на что способен Инстаграм. В последнее время способности его как-то стали менее заметными, но мы надеемся, мы надеемся, что сейчас он сообщит все-таки, что мы в прямом эфире. Вот уже первые наши зрители. Здравствуйте, здравствуйте, девочки. Я вижу наших телеграммных девчонок. Здравствуйте всем. Здорово, здорово. Присоединяйтесь. Ура, ура, ура. Мы ну, уже с кажется, Наташей. Не... Здесь. Да, кошка уже ушла, освободила место. Теперь пусть Наташей. Ну и сейчас мы будем начинать эфир на тему, которая, мне кажется, волнует просто 99, 99,9% девушек. И... Кстати, звук можно у тебя будет отключить, если что. Сейчас, секунду, технический момент. Ага. Вот. И э, эта тема очень часто поднимается в отзывах. Я даже зачитаю, я специально выписывала цитаты. Э, да, тема какая? Тема? Грудное вскармливание в родильном доме. Вообще, это возможно, возможно ли его наладить или нет? Потому что о чем нам чаще всего пишут девушки? Никто не помог правильно приложить груди, в итоге грудь в клочья. С ГВ никто ничего не объяснял. В итоге ребенок потерял вес и ушли на смесь. Умоляла дать смесь, чтобы ребенок хоть ненадолго перестал кричать, сказали: жди, молоко придет. Ребенка кормили смесью, пока я была в Пите без моего согласия. Грудь стала каменной, молоко отсоза в роддоме нет. Это, в принципе, вот самые частые боли, да, о которых мы говорили, и. Сейчас мы с Наташей прямо разберем все по полочкам. Мы разберем сначала физиологию, вообще как все происходит. Да? То есть вот женщина родила, естественным способом кесарево сечения, что с ней э, происходит, то есть как приходит молоко, когда оно приходит и так далее, и так далее. То есть мы вот разберем прям физиологию. Дальше мы поговорим о том, все-таки с конструктивной точки зрения, что же можно сделать. Но перед этим, перед всем, я хочу, э, чтобы мы с вами поняли, ну, я так понимаю, я уже знаю, чтобы вы узнали тоже вместе со мной, почему же сегодняшний эксперт у меня Наталья Казачкина. Во-первых, Наталья работает акушеркой в городском перинатальном центре номер один города Санкт-Петербург. Это большой перинатальный центр, родильный дом, и она там работает акушеркой родильного отделения. Все верно? Все. И по ОМС, и по договору. Это очень важно. В процессе беседы мы это тоже обсудим. И, во-вторых, Наталья ведет свой курс подготовки к родам и очень большое количество времени уделяет именно грудному вскармливанию. Скажи, пожалуйста, если я что-то забыла. Ну, наверное, да. Все, все, все. все так, все да, так. Конечно. Ты адепт крупного вскармливания? Ну, конечно. Это вообще Адепт. норма. Адепт. Окей. Я за норму. Окей. А, но, но мы вот сейчас, Наташа, тоже сидели, говорили немножко за кадром, что, конечно же, каждая женщина вправе принимать решение, да, что ей делать с собой, ну, как сейчас говорит свое дело, свое тело и так далее. А, мы сейчас будем говорить все-таки о тех, кто хочет наладить грудное вскармливание в родильном доме и кто сетует на то, что это не получилось делать именно в родильном да. доме. Да? Да. Ну что, поехали. Давай э, начнем с физиологического процесса. Женщина родила. Есть разница естественный или кесарево вот для того, чтобы понять, как будет приходить дальше молоко? Ну бывает. Бывает. Бывает, да, потому что все-таки когда у нас происходит операция кесарева сечения. Довольно часто бывает так, что ребенка не приложили сразу груди, uh -huh. что он лежит отдельно от мамы, мама отдельно от малыша. И, допустим, она лежит 6 часов в пите, ребенка ей не приносит, нет стимуляции сосания, uh -huh. поэтому молоко может прийти позже, не на второй-третий день, как при естественных родах, а на третий-четвертый. Это тоже лечится. Например, у нас в нашем перинатальном центре детей приносят накормление пока мама лежит в пите и таким образом да, мы приближаемся да, к тем, кто родил да, после есте да, естественным да, путем. Да. Хорошо, вот родила мама, приносят, допустим, ребенка, да, uh -huh. ну то есть мы считаем, что кесарево естественно, в принципе все то же самое. Когда должно прийти молоко вообще? Когда в норме? Но в норме оно приходит вот на второй-третий день после естественных родов, на третий-четвертый после кесарева. Есть разные варианты. Тоже бывают из всех правил какие-то исключения. Может быть, оно после естественных родов придет на четвертый день, да? Но оно все равно придет. Это тоже вариант нормы. Да. Хорошо. Тогда давай с другой стороны зайдем. Вот я в родильном доме нахожусь 3-4 дня, угу. ну или 5, если кесарева. И все это время у меня нет молока. И получается, что мой ребенок голодный, и. Ну, так не должно получаться. Так. <laughs> Потому тогда. что у нас сразу же есть молозево, Оно есть еще, вырабатывается во время беременности. Uh -huh. Ребенок родился, к груди его приложили, он же туда присасывается, ему поступает молозиво. Uh -huh. ему много не надо. Вот когда он маленький такой еще, только-только-только родился, он еще не перешел на это питание, ему нужен постепенный переход uh -huh. на грудное всканливание. Он же питался через пуповину. Uh, у него же ЖКТ еще не работал как ЖКТ. Не надо туда нагружать сразу вот этот большой объем. Так природа не предусмотрено. Поэтому есть молозиво, которое очень высоко концентрировано, в котором больше белка, строительного материала. То котором... есть его надо меньше, по факту, получается, чем да. молока. Uh -huh. да. его надо uh -huh. меньше. Раз. Во-вторых, там меньше жидкости, в принципе, вот... Ну, да, Потому что почки у этого новорожденного ребенка, только что родившегося, еще ни разу не работали вот так, как они работают на обычном нашем питании. Им еще этот объем жидкости большой не перевалит через себя. Это будет чрезмерная нагрузка. Идет постепенное включение, постепенная адаптация. У человека все в жизни поменялось. Он вообще перешел сюда. Не надо его ждать от него, что он сейчас раз и вот так вот начнет жить, как мы. Нет, конечно, должно быть постепенный переход. Это все предусмотрено природой. Это настолько все адап адаптировано. Хорошо, давайте мы возьмем совершенно другую логику включим. До смеси люди что делали? Они как выживали? Они чем питали своих детей, пока у них был период молозива? Молока где они брали? Корову даили? Нигде Нет. не брали. Нигде не брали. Воду они постал? давали? Нет. Нет. Они прикладывали ребенка к груди, он сосал молозиво, и никто не умирал от голода. Угу. Ну, мы не берем там исключительные случаи там, патологии, да, в нормальных, нормальных хороших, обычных смировых То есть, в принципе, три дня ребенок, получается, кормится вот этим молозивым, не молоком. Оно постепенно становится переходным молоком, потом переходит в обычное наше сгелое угу. молоко, оно называется. Это тоже процесс. Это не так вот раз включили кран, и потекло другое молоко. Mm. Это идет постепенно, всё постепенно. Да. И к третьему дню, условно, это уже прям молоко-молоко. Да, молоко. пришло много. Угу. Много жидкости пришло. Вот сейчас подожди, про много жидкости там попозже обсудим. Вот еще этот момент. А здесь девушка начинает прикладывать вот это молозиво, идет ребенку, да. Но ребенок все равно теряет веси. Первая ситуация у нас, да. И что говорят врачи? Ну естественно есть какая-то норма потери, есть патология, да. И говорят, что вот все у вас патология, вам срочно нужна смесь. И второй вариант. Девушка прикладывает, вроде он там что-то берет, но непонятно, берет или не берет, и сколько. И он плачет все время. И тоже вот она говорит, дайте мне смесь, он голодненький, он не ест. Ну, давай прямо эти две ситуации разберем. Ну, допустим, первый вариант у нас идет, да? То, что он потеряет вес, это нормально. До какого-то процента. До какого-то процента, да, это нормально. Не uh -huh. надо этого пугаться, что он у меня потерял, вот я хотела там, чтобы он потерял 5%, а он потерял 7%. Вот это, это все его тоже физиология. Вот он там был в жидкости, да, здесь он родился, у него происходит испарение с кожи. Он уже с этим теряет. Он мекони свой выпустил, да. Тоже потерял это в этом виду. Да, да. Это да. еще может произойти прямо в родах, да, участвовать. Да. Наташа, смотри, просят немножко погромче говорить. Мы сейчас, во-первых, поближе чуть-чуть угу. поставим, да, и просят чуть-чуть погромче. Девушка, угу. и, кстати, у нас еще параллельно идет запись в хорошем качестве, да. которая будет выложена на YouTube. Так что, если что, туда тоже выложим. Да, скажите, пожалуйста, вот сейчас получше, Наташа, попробуй. Да, да, сейчас скажите, попробуй. нам лучше или не лучше? Да. Если лучше, то все. Тихо слышно, да, да, да, вот, -вот уже мы увидели, uh -huh. что тихо слышно. Сейчас скажите, пожалуйста, как вы подвинули телефон? А, мы молчим, это Мы молчим. Да, мы молчим. Ну, сейчас будем продолжать. А, отлично. Ой, спасибо большое, спасибо, что написали. Все, поехали дальше. Вот так, теряет веси? Да, у него все равно есть некоторый запас бурого жира, которым он тоже питается. Ну, mm -hmm. то есть вот это идет расход тех запасов, которые он там приобрел. Я сейчас говорю про абсолютно здорового ребенка, здоровый, который родился да. в срок, доношенный, все с ним хорошо. Дальше, вот если, если получается, что ребенок этот вес и теряет, да, он же до определенного момента потерял, дальше идет набор веса. Так. Врачи все про это знают, что тут вот норма, вот тут у нас падение, вот тут пошло на набор. Что в этот момент маму должно беспокоить, мне непонятно. Ну, ты знаешь, как говорят же, что, опять же, да, врачи все знают, но мы знаем прекрасно, что на послеродовом отделении зашла. Мария Ивановна говорит: что у тебя там ребенок весь и теряет срочно на смесь. Зашла там, Глафия Степановна говорит: да, все у тебя в порядке, все в норме. Зашла там еще какая-то э, женщина и говорит: опять: нет, теряет, значит, беги уже, тапки, теряй, куда-то там смесь проси. То есть, ну, к сожалению, у нас нет такого на послеродовом отделении, что вот все в одной системе. Ты сама прекрасно знаешь, ты там работаешь в роддоме, да? Каждый может сказать, что это рад. А маме, которая только родила и и так находится сама тоже в диком стрессовом переходном состоянии, вот если ей даже кто-то один из них скажет, ой, что-то, даже если не скажет, там, иди что-то как-то теряет вес, и все, понимаешь, ну, как бы она уже испугалась, ей уже страшно, и она уже думает, все, мой ребенок сейчас от голода, ему плохо, мне надо его срочно накормить. Ну, тогда нам надо отмотать назад и... А мама вообще к родам готовилась, она к грудному не готовилась? она понимает вообще, что такое физиологичное развитие ребенка, да? Если он у нее хорошо родился, нормально, да? Если она его прикладывала к груди, нормально, да? Все происходит, хороший захват, с нужной периодичностью, там все хорошо, ребенок счастлив угу. с мамой сейчас. Он себя просто вот ест и спит, ест и спит, ну, ест и плачет спит. иногда. Ну, попа грязный, он потокал. Так. Ну, тогда почему нужно не доверять его потере веса, который вот он сейчас спустил на эти семь процентов? Какой процент считается уже недопустимым потерем? Больше десяти. Больше десяти. То есть все, что у нас до 10%, даже если нам кто-то подошел и сказал там, кушарик или что-то уже теряет. Мы такие спокойно. Ну, Десять да. не потерял. Все нормально. Да, Теряет это физиология, мы знаем. Ну, вообще, лучше, конечно, с доктором все это обсуждать, не с акушерками. Если, если медсестра акушерка что-то вот говорит, да, угу. окончательно все-таки разговор должен быть не с медсестрой или акушеркой. С Можно доктором. С врачом поговорить. Врач знает историю этого ребенка, она нас знает, у него на руках все эти документы еще раз перелистает. В конце концов, спросит про роды, если что-то ему непонятно. Угу. И будет уже то заключение, которое более объективно. Вот Они... это тоже хороший лайфхак, да. Именно на послеродовом отделении слушать все-таки вот последнюю инстанцию врача, потому что он наиболее компетентный может дать ответ по этому вопросу. Да, несмотря на ваше наблюдение. Это важно. И второй лайфхак, про который мы сейчас скользко проговорили, все-таки я тоже про это все время говорю: готовиться к родам нужно не только. Про процесс родов да. узнавать, а и про послеродовый период. Я недавно делала анализ девчонок по отзывам, чтобы они изменили угу. в своих родах. И очень большой процент говорил о том, что я бы готовилась не только к родам, но и к грудному вскармливанию, и к а послеродовому да. процессу. И особенно еще упоминали, что готовили бы ПАП к послеродовому процессу. Еще бабушек и дедушек. Ну, это вообще идеальная картина мира. Не у всех они есть. вот ну, В ближайшем окружении я имею в виду. Но тем не менее. Поэтому вот это прям, девочки, обращайте внимание, если вы идете на курсы, да или смотрите да. в интернете. многие просто Смотрите не только про процесс родов. Процесс родов это одна история. Но еще, когда родится ребенок, наступает совершенно новая жизнь, и с этого все только начинается. Хорошо, мы с тобой установили, что если ребенок теряет до 10%, это норма. У нас ничего не должно беспокоить. Мама ничего не должна беспокоить, если он берет это молозиво, если нормально захватывает грудь, если все ок, а если он плачет при этом? Мы должны знать, почему он плачет. Я мама, я только родила, я не знаю, почему он плачет. Мне <с страшно, он плачет, мне страшно, он плачет, мне страшно. Все, понимаешь, круговая порука. А потом же мне еще страшно, что молоко еще вообще пропадет. Я же нервничаю. Вообще беда. Вообще беда. Вот, вот, вот. Скажи. Вообще Ну, опять, да? Возвращаемся к тому, что ребенка что-то может беспокоить. Так. Чисто физиологически. То есть, ну, не знаю, та же попа грязная, тоже какое-то раздражение. Вот. Я бы пока не списывала все на боль в животике, потому что ну, он еще маленький. Вот это вот боль в животике, по моим физиологическим представлениям, должна появляться гораздо позже, если она вообще появляется, да. Может быть, роды как-то ему не понравились. Он же работал. Он же ну, работает. в там, знаете, еще... Он тоже уставал. Да. И он тоже может от этого расстроиться. Ему может быть тяжело. У него тоже должен быть какой-то период адаптации. Угу. Некоторые детки после родов первый раз засыпают довольно надолго. Они могут до 6 часов проспать. Он уставший, отдыхает. Угу. Это нормально. Угу. Это тоже нормально. А если у него такой возможности не было? Может быть, он будет больше плакать. Угу. Вот. Может быть, где-то... Даже просто вот зеленые воды в родах, да? Да. Мы говорим о том, что была гипоксия. Ну, роды прошли хорошо. Все родился там на 8-9 баллов, нигде ничего не вдохнул эти зеленые воды. Но они же были, гипоксия же была. Может быть, ему от этого будет некомфортно дальше. Где-то что-то, голова поболет или еще что-то. Не до такой степени, что вот его нужно взять и лечить, а до такой степени, чтобы дать ему на это скидку. Где-то лишний раз сказать, да, у нас, у нас так прошли роды, мы сейчас просто своей любовью, заботой, а, вот этим вот своим собственным спокойствием ребенку передадим сообщение, что у нас все хорошо, давай, поправляйся, все будет хорошо. Хорошо, мне нравится. Ну, я сейчас в роли, я как бы успокоилась. Но если я и вижу, что он плачет. И у меня возникает мысль, что мне сразу нужно его покормить. Да, Стоит ли мысль. после каждого плача прикладывать к груди? При каждом плаче, вернее, не после, а при каждом. Ну, опять мы говорим про вот этот вот роддомовский период, роддомовский. когда у нас три дня. да, три дня максимум, да? Он у нас там внутриутробно развивался, но он стоп питался на пуповине. Угу. Почему он, родившись, должен прекратить и питаться раза два-три 3 часа? А почему тогда в советское время было три часа? Все. Три часа. Три кормили, три ну, отдыха. Так, наверное, было удобно. То есть это просто было удобно. Это медикам. Было удобно в системе, да. Так была построена система. Сейчас, к счастью, у нас уже все по-другому, и настройка идет на пациента. Вот, поэтому, конечно, нигде нет уже такого, чтобы говорили, кормите раз три часа. Это все идет по требованию. Но это требование может быть довольно часто. Ребенок может поесть, заснуть. Проснуться через какое-то очень небольшое время, да, там, не знаю, 40 минут поспал, 20 минут поспал, мама, я опять голодный. Может. Может. Может. Окей. Okay. Потом это, это тот период молозива, да, когда он сосет, и он настраивает эту грудь на то, что ему молоко надо. Чем больше он сосет, тем быстрее придет молоко, больше придет молока, тем больше заказ вот этот на дальнейшее долгое грудное вскармливание происходит сейчас. Сейчас маминому организму с его гормон, гормонами вот, нужно понять, что ребенок родился, что он жив, и сколько он вообще хочет есть. Угу. Поэтому, когда у нас идет период молозива, мы не смотрим на то, что вот он на одной груди у нас там 20 минут пососал, полежал, сыт и все, и отложили. Даже если он приуснул, не факт, что он вот сейчас не проснется. Приложили на другую грудь, если он не наелся. Опять к первой вернули, если он там пососал, не наелся. И мы в период молозива меняем эту грудь туда-сюда. Разгоняем себе лактацию, ребенок наедается, и тогда он уже может лечь и поспать. Угу. У меня, знаешь, вопрос какой. Мы вот с Александром, когда снимаем экскурсии по родильным домам, да, в некоторых домах нам прям рассказывают, что э, небезопасно ночью, чтобы ребенок находился с мамой вместе в одной кровати, да, да что есть специальные люлечки. А если мы говорим про вот то, что он постоянно условно висит на груди, э, Ночь, она же для него ничем не отличается от а дня. То как тогда это получается, что мама должна с ним быть рядом в кровати. Ну, кормит, да, на кровати кормит. Ну, и уснет вместе с ним. А это опасно. Может так быть, да. Может а что уснуть? делать? Честно говоря, это сложный вопрос, потому что да, я знаю, слышала такие истории, что вот мама, благодаря своему большому весу, она как-то не почувствовала. Ну, я бы скорее это думала, что это исключение, чем правило, потому что все-таки мама. Чувствует своего малыша. Но ну, у нее настройка идет уже вот. Бывает так, что он вот только захотел проснуться, он еще не проснулся. Мама сначала проснулась и почувствовала, что вот что-то не так. Малыш просыпается, просит есть. Вот до такой степени идет настройка женского в организме. Тем более, когда вот она только что родила, у нее еще вот этот гормональный коктейль весь играет. Там наоборот, ноги спать не могут. Не могут, да. Очень многие да, да. да, не могут. Хорошо. А, следующий такой тоже больной очень вопрос. Я пробую, я пытаюсь, я прикладываю. Вот эта фраза грудь в клочья, да, mm -hmm. ничего не получается. И по факту ребенок остается голодным, да, mm -hmm. а, наверное, голодным, а мама, вот, вот вся уже в, не в минозе, потому что он а, никак mm -hmm. не может взять эту грудь и. Очень большой процент женщин пишет о том, что у них не получается наладить грудное вскармливание в роддоме. У нас есть один вопрос к тебе, когда же во всех роддомах будут консультанты по ГВ? Я думаю, что это, конечно, вопрос не к тебе, а к нашей системе здравоохранения. Я очень радуюсь, что сейчас у нас уже есть роддома, в которых есть консультанты по ГВ. Это классно, это круто, но мы тоже понимаем, что они не круглосуточно там работают. Mm -hmm. Они все равно приходящие, уходящие, они приходят там с утра до вечера. Иногда нужна помощь ночью. Но хотя бы это так, и это уже классно, это здорово. Вот если ситуация такая, почему она возникает, почему все-таки, если это такая физиология? Ну, казалось бы, взяла, приложила и все сонастроилось. Почему? Опять же, если мы вернемся во времена, там какие-то прошлые, ну никто же мне показывал, у них не было консультантов по ГВ. Да, у них были предыдущие опыт матерей, да. да? Вот, Видела, передавали. Передавали да? из уст в уста, получается. Окей, у нас, может быть, не передают. А, как почему не получается? И ну, что вот, с вообще, этим? Мне тоже очень интересно, почему не получается. У нас же все наши роддома имеют звание больница доброжелательной ребенку. Uh -huh. Uh -huh. Это звание нужно подтверждать. Нужно персонал периодически обучать. Возможно, не предусмотрены в системе МС деньги на это. Но если бы весь персонал обучали, весь персонал, и те, кто подходит к ребенку с мамой, да, и те, кто просто вот, э, каким-то, не знаю, просто не знаю, физиотерапией занимается, в любом случае, если... Весь персонал обучен. Вот это звание подтверждено. Каждый в роддоме знает, как ребенка правильно приложить к груди, что делать к маме, когда у него лактостаз. Ну, там это не лактостаз, а нагрубание называется. да? Что делать с недоношенными, что делать с теми, кто просто слабенький родился. Там будет другая совершенно картина. Угу. Если этой возможности нет, ну взять одного консультанта в штат, тоже, наверное, было бы хорошо. Конечно, хотя бы. Хотя, хотя, бы. хотя бы. Хотя бы, да. Ну, на самом деле, вот, вот у меня просто пример, это отовский наш институт, да, когда uh -huh. мы снимали три года назад, у них вообще все четко, по часам, допаивания, вот ну прям вообще такая картина, знаешь, того времени, и буквально за несколько лет они полностью изменились, они обучили персонал, у них есть консультант ПГВ, и... Люди пишут, вот даже под нашим с тобой постом с эфиром, люди тоже писали, что вот-вот, а я только ради этого туда пошла, и там помогли, там молодцы. То есть, да, окей, в ГПЦ я попала на твою смену, ты мне тоже поможешь, я тоже буду счастлива. Но, к сожалению, это есть не везде. Да. Окей, как тогда с этим быть? Как, во-первых, мне понять, что что-то не так? Вот как мне понять, я приложила, не получается, да? Чтобы не довести да. уже себя до состояния вот да. такого сложного. Ну, конечно, если грудью не кормить, даже если это не первый ребенок, да, бывает, что вот какой-то же перерыв есть между первым да. и вторым, грудь отвыкла от того, что ее кто-то сосет. Может быть, первое время чувствительно, но прям вот боли такой не должно быть. Поэтому нужно следить за тем, какой все-таки это захват. Правильно ребенок берет или неправильно. Это навык. Мама должна научиться приложить ребенка, и ребенок должен научиться, как правильно эту грудь взять. К С этим не где, рождаются. Где им этому научиться? Ну или заранее на курсах, хотя бы в теории понять, что это такое, уже легче, когда она знает признаки правильного прикладывания, да, захвата правильного. Но еще идеальнее, да, если бы она вот ей помогли приложить правильно, и она по своим внутренним ощущениям из груди поняла, что вот так неправильно, а вот так мне уже не так. Другие ощущения, и вот так правильно. Конечно, тогда все по-другому идет, она уже к этому стремится. Когда ребенок научился хорошо открывать рот и правильно прикладываться, это уже совсем по-другому все дальше идет легче. Какие-то сбои там с этим захватом можно поправлять. Может, мама сама знает, как это сделать. Угу. Ну, то есть ну... опять же лайфхак заранее хотя бы теорию выучить. Никто не говорит, что теория на сто поможет. Угу. Она поможет на какое-то количество процентов как минимум и второй момент это если повезет и в роддоме кто-то опять же поможет хорошо вот смотри ну нет у меня в роддоме никого ну, дома вызовите тогда консультанта подожди мы домой ну, еще не здесь? пришли подожди домой мы не пришли дома там все понятно мы еще в роддоме и вот не получается мне ничего сделать что я могу технически как я могу себе помочь ну если была такая подготовка да то мы уже знаем что чем может мешать ребенок нам? Приложить его к груди. Чем? Ручками вот он машет, отпихивается от мамы, да? Не потому что ему так не хочется, а потому что он это все вот так вот у него ходу ходуном и мешает. А -а -а -а. У него же не организованы еще движения, так. совершенно хаотичные. Запеленали его, и уже легче нам вот этот вот просто кулечек, да, взять и приложить, который не мешает нам своими действиями. Пункт первый, пункт первый. Запеленать ребеночка. Пеленки дают в роддоме или с собой надо? Ну вот возьмите с собой ту, которая будет не просто хлопковая, а трикотажная. Если uh -huh. не умеем пеленать, в трикотажную завернуть легче, uh -huh. чтобы эти руки оттуда не вылезали. То есть просто, ну, условно, конвертиком запьют, там, вот, вот, все. Трикотажную пеленочку берем с собой в роддом, пеленаем малыша, чтобы он ручками не да. мешал. И это первое, что может помочь. Супер. Да. Так, следующее есть еще. Попросите родственников принести вам подушку для грудного вскармливания. Ты что... имеешь в виду вот эти вот специальные, ну, которые... Ну, для это этих специально хорошо, пусть подеяло принесут толстое. Вы его там свернете как-то что-то, подушки Куда еще, его нужно что... подложить? Как его надо подложить? Вот когда готовились дома, посмотрели, какие есть позы. Маме должно быть комфортно. Она должна кормить расслабленно. Я говорю, как королева сидеть и кормить. Uh -huh. Тогда у нее она спокойная, у нее отток молока хороший, ребеночку удобно, и он наедается быстрее. Ему легче и грудь взять, и высосать оттуда легче, когда мама не зажата. Mm -hmm. Если у нее поза неудобная, ей кормить неудобно, конечно, тяжело. И, и слез будет больше, и паники будет больше. Вот я, кстати, здесь с тобой очень соглашусь. После родов мы знаем, что у многих девчонок болят спины. Это и... Вообще. Да, ну, то есть они болят Стук... в процессе беременности, и они болят после родов, да, про это тоже да. многие говорят. И вот когда мы, опять же, пытаемся кормить малыша, мы принимаем реально вот эти неудобные позы, а сидеть нужно не 3 минуты, да, а чуть побольше. Это тоже, кстати, может, вот я с тобой совершенно соглашусь, мешать у -у -у. классному коннекту и налаживанию вот этого грудного вскармливания. Сейчас в роддомах, в некоторых, мы снимали недавно десятку, у них есть прям подушечное меню, и там можно выбрать подушечное. Подушку. На Фурштадской знаю такая есть история. Честно, больше не встречала, где есть именно вот что можно взять подушку. А, очень удобные вот эти вот большие подушки, буквы, как они... Ну, ю. ю, да, да, У -у. да, вот юшки, потому что ее можно подложить под спину и вывести еще и сюда вперед. И, соответственно, ты сидишь вообще как в кресле. То есть вот эта часть, которая ну, самая поясничная, да, проблемная как раз послеродовая, У -у. Ей, ей здесь ставится поддержка. Но если действительно нет этой штуки, можно просто одеяло, ты права, которое, которым укрываемся, положить валиком под спину вот этот валик сюда себе, и это тоже будет, ну, как минимум, хотя бы чуть-чуть, да может быть, можно? поможет. Пачку памперсов мы как-то приспосабливали тоже вот где-то под руки там, под uh -huh. можно если вы подручные можешь, средства за <свы> да, любые подручные средства в роддоме которые есть мы можем приспособить валиком под поясницу под руку чтобы тоже себе обеспечить удобства тоже хороший лайфхак так еще еще что еще мы можем чем помочь <свы> Ну, я думаю, что вот это самое основное, основное да, такое. Основное. Если уже случилось, если уже ребенок, ну вот, маме повредил, скажем так, да, грудь, накладки какие-то или что-то может помочь или Мы нет? говорим про период молозива, да? Угу. Очень сложно через накладку что-то там добыть. Ну, Нереально. Нет. я бы лучше сцеживала и давала сцеженное тогда с этой больной груди, Сцежи... которую больно сосать, да? Взять, молозиво сцедить. сцедить. Да. да, сцедить молозиво на шприц и дать ребенку через шприц. Ага. То есть с собой в роддом лучше шприц тоже взять? Ну, там, наверное, можно попросить, Чем нибудь шприца не жалко. Можно. Ну, или взять с собой. Ну, кстати, ну, на всякий случай да. шприцы там стоят три копейки. А, хорошо. А во что? На шприц прямо, то есть на... сцеживаете а -а -а -а. сразу и набираете. А, -а, а, вообще сразу на шприц. Да. Так, понятно. Тогда мы переходим к теме, которая еще более <свут> дискутабельна, чем предыдущие. Мы переходим к теме сцеживания, да? Вчера я выложила пост, где написала, в каких роддомах есть налого отсос, mm -hmm. а в каких нет, где дают свой разрешают принести, где не разрешают. Тоже это вызвало море вопросов. На самом деле я не могу ответить точно, почему в одних роддомах так, почему в других по-другому. Возможно, где-то есть, но проблема есть с расходными материалами, да, возможно, где-то просто уже какие-то старые они негодные. Ну, честно, я не знаю. Вот пойдем на следующую экскурсию, обязательно про это спросим. Но, тем не менее, есть факт, что где-то они есть, где-то вам говорят, да, окей, привозите с собой, а где-то говорят, зачем они вам в роддоме, они только уже дома понадобятся. Вот давай разберемся. Да, а про руками, кстати, нам писали, что это же вообще чуть ли не доисторический период, как можно вообще сцеживать руками. Ты сейчас говоришь про руками. Я правильно понимаю, что если мы говорим про молозиво, то молокоотсосом это сделать невозможно. Нет, ну, мы же мы же хотим ребенка накормить. Так. Молокоотсосом мы тоже, там все это расползется по бутылочке, или куда мы там сцеживаем, да, по накладке по этой. Что Сколько мы можем дать ребенку? Что мы это соберем туда? Угу, а ты... тут мы сразу наш приц собираем, и оно не пропадает никуда. То есть вот это молозиво, которого мало, молоко нам не поможет. Ну, вот первые там два 3 дня до прихода молока. Ну, я считаю, что нет. Нет. Я считаю, что нет. Это неудобно. Хорошо. Тогда давай про ручное сцеживание. Опять же, есть такие страшилки в отзывах в том числе, что пришла акушерка и так расцедила, что глаза полезли на лоб, что это было хуже, чем роды и чем все остальное, что это дико больно и, ну, ну в общем, это прям садизм какой-то, да? Uh -huh. Почему так происходит и можно ли это сделать по-другому, можно ли это сделать самостоятельно, но где тогда этому надо научиться? Ну, надо, да, надо, чтобы показал тот человек, который умеет сцеживать. Вот эти все истории э, про страшилки, да, видимо, это случилось тогда, когда был приход молока на грубание, и там вот, ну, чтобы эту грудь уже не, не разорвала пополам, уже делали как можно, как раньше это в советское время. Ну, честно говоря, это, мне кажется, садит просто. Если мы говорим о том, что э, у нас пока период молозива еще, угу. то есть нам потребовалось зачем тогда сцедить? Вот потому что нет прикладывания нормального. Просто у нас трещины, например, пошли, да, нам потребовалось. Или у нас ребенок лежит в реанимации, нам надо как-то грудь стимулировать, да, он не берет наше молоко, мы не можем ему дать. Но мы просто должны себе помочь. Кстати, вот просто если у нас нет доступа к малышу, но мы потом хотим его кормить, грудью сохранить, вот очень важно: каждые три часа по 10 минут мы сцеживаем каждую грудь. Uh -huh. Просто вот по часам, каждые три часа, чтобы хоть какая-то стимуляция была. Это нужно все равно уметь каждой маме делать. Я совершенно не против молокоотцосов тогда, когда они не нужны нам для того, чтобы сделать банк молока, да, или вот это нагрубание, как-то руками нам слишком долго, да, сцедить. И больно? Ну, руками не так больно. Uh -huh. Руками это не, это не... Я не знаю, почему вот э, никто не знает, как сцеживать. Наверное, все-таки нужны эти консультанты по грудному скармливанию в роддоме да, или специальное обучение для персонала. Потому что эта тема очень далеко ушла от того, что преподается в медицинских колледжах, например, или опыта, который имели наши мамы и бабушки. Это не такая техника жесткая. Это не больно. Если уж совсем все так сильно больно, пойдите в душ. Под теплым душем тело расслабится, вам будет легче добиться результата. То есть я пошла в душ, постояла в душе да. минут пять, да. расслабилась, и только после этого сцеживаю? Да, если вы не хотите это молоко сохранить, да, то есть ну, такая ситуация, что оно вам не нужно, вы просто сцеживаетесь под душу. Угу. А если хочу сохранить, я могу со шприцом в душ пойти, ну вот постоять там, потом выйти и сцедиться ну, конечно, можете, но вы имеете в виду, да, что если вы этот шприц один раз уже использовали, ну, где вы его будете стерилизовать, у вас тогда должен быть запас. Чтобы вот, я говорю, взять стерилизм. с собой да. шприцы. Да. Я да, говорю, да, с собой да, на всякий случай взять шприцы. Ну, правда, это не так сложно взять там упаковочку, пять этих шприциков, Но если что, еще mm. донесут. И аптеки, кстати, аптечные киоски тоже в роддомах есть, если что, нужно кого-то mm -hmm. отправить туда, но не всегда вы сами сможете сходить, поэтому лучше на всякий случай взять. Хорошо, где можно научиться этому сцеживанию самостоятельно? Вот я еще не родила. Разве, ну, ты можешь на моей груди не родившей показать еще? Ну, трене... Я бы не стала вот, показывать. Вот. А потом я родила и и нет, консультанта у меня в роддоме. И ты сегодня не на смене. И что мне делать? Ну, в теории, если хотя бы, знаете, то есть пальчики кладутся на края ореолы, угу. нажимаются на себя и они сводятся потом. То есть, это не доить тянуть, а наоборот. Вы mm -hmm. под пальцами почувствуете такие места, где вот вы нажимаете, тогда идет эта струя или капли. Mm -hmm. Вот когда вы это увидели, почувствовали, вы поймете, что надо делать. Но если, например, я занимаюсь на курсах до родов, mm -hmm. мне объясняют эту технику. Да, я надеюсь, да. Конечно. Ну, ты объясняешь. Обязательно. Ты объясняешь. То есть на беременных не показывают, но объясняют, как минимум, как вот руку подготовить к этому, что сделать. Угу. Хорошо. А вот, я знаешь, когда девчонки расписали о том, что, чтобы я изменила в своих родах, это вот выучилась, uh -huh. да, что делать с ГВ и так далее, и я говорила о том, что, ну, возможно же, в роддоме взять онлайн-консультацию, консуль... uh -huh. онлайн-встречу с консультантом по грудному вскармливанию, ну, просто по телефону позвонить, там, Света, у меня проблемы, или э, что делать. И с кем-то я говорила, вот не помню с кем, мне говорят, ну, это не, не поможет. Ну, с кем-то из mm -hmm. профессиональных людей в этом вопросе, говорят, не это не поможет. Но смотри, хотя бы, если вот как ты объясняешь, ну, вот вот ты будешь стоять со мной перед телефоном, mm -hmm. говорит, бери эти два пальца, прикладывай сюда, выше, ниже, левее, правее, веди вот так. Но это же поможет. Ну, можно попробовать, всегда можно попробовать. Конечно, это сложнее, чем вот прийти, руку положить куда нибудь Естественно. Надо. Сделать, но... когда я сделала как надо, Мама по ощущениям поймала, что вот у меня должны быть такие ощущения. Потом она повторяет, ей легче повторить. Это да. Конечно, это... вот глядя на телефон, я пальцами не чувствую, где у нее какая-то какая ну, внутренность. что-то, да. если ну, хоть что -то. нет Уж совсем рядом... какую-то грубую да. ошибку можно заметить. Да, а если вот смотри, подходит ко мне медсестра Акушерка, не знаю, кто это делает, вот это вот раз... раз... Цеживание mm -hmm. такое и дико больно вот это все я это вижу я уже вижу по ее рукам что сейчас она будет делать мне вот это страшно я допустим говорю все нет меня не трогайте что я могу сделать сам сама я не умею что мне тогда сделать Но вообще во, во многих роддомах есть кабинет физиотерапии можно доктора попросить сказать что вот мне нужна помощь если вот это нагрубание и нужно прям расцедить там с помощью физиотерапии можно это помочь Сделать. Лайфхак номер три, девочки. В большинстве роддомов есть кабинеты физиотерапии. Значит, идем прямо туда. Никого не, не спрашивай. Ну, доктор, да, доктор. Сначала да, направление, направление, да, идем Значит, идем к доктору. Говорю: мне нужен кабинет физиотерапии. Мне нужно, чтобы э, у меня нагрубание, чтобы мне помогли. Я, если говорят, например, сейчас к тебе придет Мариванна. Нет, я не хочу Мариван, но я хочу. Я знаю, что это поможет. Можно так же говорить? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да. Хотя ну, там тоже мере, могут пробую. быть после физиотерапии, там тоже могут предложить это же сцеживание, да? uh -huh. Но если э, вы знаете, как правильно сцедить, да, просто ну не получалось, уж настолько какой-то там плотное нагрубание. груданье. сдвинули, да, потом получилось сцедить. Uh -huh. Или теплым душком сдвинули, получилось сцедить. Uh -huh. Или чуть-чуть подсцедили, э, чтобы ребенку можно было захватить. Ребенок захватил вообще идеально, высосал вам легче. Uh -huh. Не хочет ребенок наелся и спит. Холодная вода в хране есть, раздели попу холодной водой, намыли, приложили поезд. Mm. Это первый помощник ваш, это ребенок. Если он у вас вот с вами, mm -hmm. и у вас нагрубание, первое, о чем надо думать, у меня есть человек, который вообще должен этим заниматься. Ага, то есть нагрубание берем, прикладываем. Да. Берем, прикладываем. Еще И не разгоняем лактацию. Если мы до этого меняли туда-сюда ребенку, перекладывали период молозева. пришло молоко вот у нас так, Раз в три часа меняем грудь. Целые три часа от начала кормления до начала кормления мы даем одну и ту же грудь, чтобы эту лактацию не разгонять. Полная грудь, идет сигнал в мозг. Горшочек хватит, больше не вари. Поэтому лактация немножко принижается. Это нам и нужно, когда вот у нас. А если мы будем сцеживать, сцеживать и сцеживать, сцеживать и сцеживать, будем четверых-пятерых кормить и весь родной накормим. То есть это как раз плохо? Нужно до облегчения подстыдить, до облегчения. Угу. Не все и не целиком, и не постоянно. И вот здесь тогда возникает вопрос с молокоотсосом, что им тоже нужно пользоваться, понимая. Конечно. Потому что, если опять же молока много пришло, и мы начинаем постоянно им пользоваться, да, то еще придет. То есть им тоже нужно раз там, в три часа в одной груди. Ну, это надо смотреть по ситуации. Я не могу сейчас дать общие рекомендации угу. на всех, раз в три, раз в пять, нет. Угу, просто это Вот раз в 3 часа по 10 минут, это тогда, когда мы хотим лактацию начать сохранить в отсутствии ребенка. Это просто для поддержания. Ребенок не сосет 10 минут раз в 3 часа. Это просто чуть-чуть поддержать, запустить, и чтобы грудь вообще подумала о том, что кто-то тут все-таки живой родился. А потом, когда ребенок с мамой, он будет свой режим задавать, и молоко разгонится, лактация, оно придет столько, сколько надо ребенку. А с okay. молокоотсосом и нагрубанием – это совершенно другая история. Это нужно вот индивидуально смотреть, сколько чего нам надо. И Это также, наверное, должны бы подсказать в роддоме. Я надеюсь, что не такая катастрофа прям никому ничем не помогает. Нет, я тоже уверена, что не такая катастрофа. Мне кажется, что катастрофа, опять же, в коммуникации в нашей. Uh -huh. Потому что когда ты не знаешь, как я всегда говорю, да, что желание наше возникает от, от понимания, да, то есть мы, когда мы знаем, что хотим, мы можем об этом да, сказать, да, да, а да. когда я совсем не знаю, что, я, может быть, даже и объяснить не особо могу, мне еще а, меня тут не услышали, не поняли, времени на меня нет, в общем, короче, не сложилась у -у -у -у. коммуникация, у -у -у. И, и тогда получилось вот так, потому что, но ну, мне тоже хочется верить, что ну, у нас действительно есть обученный персонал уже современными способами, у -у -у. и что есть такая возможность все-таки помогать у -у -у. девушкам, но... Даже сейчас ты описываешь ситуации разные. Одно, и надо сказать раз в такое-то время, второй раз такое-то, вот третий ребенок вообще лежит отдельно от мамы. Это еще другая история. Ну, в общем, поэтому поэтому не все так однозначно, как говорится, да. Но хотя бы как минимум. Я согласна, что индивидуальный подход, конечно, очень-очень желательный. Хорошо бы на берегу об этом задумываться. Да. Где его получу? Да. Да, окей. Про физиологию мы сейчас с тобой поговорим, когда все-таки не получается, не получается наладить грудное вскармливание по объективным причинам. То есть, когда uh -huh. конкретные какие-то диагнозы малышаночка, например, да, могут нам ну, сигнализировать о том, что не получится. И что тогда делать? Сложный вопрос: что тогда делать? Да? Бывает, например, короткая уздечка. То есть ребенок вроде и захватывает, но маме все равно больно. И вот эта короткая уздечка под издечком, она ему мешает. Но сейчас в роддомах ее не подрезают. Uh -huh. Ну, не знаю почему. И поэтому приходится когда-то вот через трещины кормить. Да? Ну, понятно, что в два месяца голова у него вырастет, ротик вырастет, и все равно он как-то будет нормально есть. Да? Нам нужно продержаться <laughs> эти два месяца. Вот. Либо уже по выписке уже обращаться туда, где смогут подрезать. Уже это совершенно отдельная история. Uh -huh. вот. В любом случае, надо стараться все равно этот хороший большой захват сделать. И если все-таки трещины появились от того, что у нас уздечка короткая, ну, полечить с трещиной, да. Uh -huh. Ну, в роддоме что-то советуют, там, преламбе, пантен, там, вот эти же вот сцеживания давать, сцеженное молоко. А, так вот прям сильно-сильно больно, все равно это потихоньку потихоньку уходит. Даже если мы не подрезали эту стечку, она реально короткая, ну, вырастет ребенок, правда. И он вырастет не ровно в два месяца, он потихоньку все легче и легче. Это тоже переживаемо. Может быть, у него действительно были такие какие-то сложные роды, когда эм, неврологически есть какие-то проблемы у малыша, угу. и вот он, ну реально, к одной груди может приложиться, к другой ему тяжело. Кривошею, да, ты наверное сейчас говоришь? Да, угу. Может быть, кривошея, да. Может быть, еще какие-то защемления нервные, да, там уже вот в позвоночном. Это все может быть, и, конечно. Ну, не в каждом роддоме, может быть, даже невролог есть, да, который может подсказать, что вот оно сейчас так. Но, Может быть, уже это известно от того, как мы знаем, как роды прошли. Да. Пытаемся просто прожить этот момент. Да. Все, что мы можем от педиатра узнать, мы узнаем, выходим из роддома ищем специалиста, который нам будет помогать с тем, чтобы малыша… Это же не просто вот то, что он не может хорошо приложиться. Да. Это еще другие комплекс проблем, которым нужно заниматься. Uh -huh. И Лучше, чем раньше мы этим займемся, тем больше, тем больше. результат. Угу. Хорошо, а, скажи мне еще, пожалуйста, вот такой момент, а, если потеря в весе больше 10%, если не получается совсем ничего сделать и со сцеживанием тоже как-то не пошло. Ну, вот мы берем uh -huh. такую ситуацию, и в итоге все-таки малышу дают смесь. Либо это бывает, например, у мамы, которая э, после кесарево сечения, да, там антибиотики, uh -huh. тоже сразу нельзя давать молоко. А, вот очень многие девочки пугаются, что вот он на смеси, а как дальше я его на ГВ это вообще переведу. Насколько э, возможно потом это ГВ наладить, когда ты уже... Возможно. Ну, вот насколько. На, на, на 100%. На 100%. Процентов. Да. Вы ребенка выносили, забеременели, выносили, родили. Почему у вас не получится кормить? Получится. То есть получится. не надо бояться, даже если там дали, ну уж, вот вот что-то там, не знаю, дали эту смесь. Бывает же еще как, например, теряет, теряет, теряет в весе, да, дали смесь и все, к выписке готов, что называется, да? А если бы не дали, то еще бы продержали. Но вот здесь тогда другой вопрос. Так, ага, подскажите, в каких роддомах есть консультанты по ГВ? точно знаем, что вот, ну, Наталья работает в ГПЦ-1, но ты там не как консультант по да? Как акушерка. родильного отделения. А, кстати, вот как тебе только девочки, получается, которые с тобой по договору могут тебя позвать, да, помочь? Не, если я на УМС приняла, я вижу там, не знаю, плоский сосок, да, тяжело предложить. Я все равно там уже пытаюсь помочь. В родзале все равно. Да. Ну, просто сколько у меня там времени немного есть, uh -huh. да? И мама еще в этом положении только лежит. Мы uh -huh. только лежа можем прикладывать. У нее не так много uh -huh. возможностей, uh -huh. да, там как-то пристроиться, uh -huh. а потом она уходит с нашего отделения, у нее больше возможностей, сидя, полусидя, там а удобнее прикладывать. А скажи мне, если я родила у тебя, ну в вашем ГПЦ, угу. по ОМС, по договору неважно, и я пошла на послеродовое отделение, у меня там проблемы возникли, я могу обратиться на пост сказать, а вот нет ли сегодня на смене Натальи Казачкиной? А, обычно мне не не, не позов... ну у то у есть ты с У нас отдых, просто у тебя... загрузка угу. такая, я не имею права уйти с другого. Ну отделения. то есть в ГПЦ 1 значит не совсем получится. А, есть в пушке в Отто, мне кажется, что есть на Фурштадтской, очень за этим следят в Лахте, но там Наталья Викторовна Бороденцева тоже очень-очень за этим прям следит, поэтому она может, наверное, как, -как консультант тоже э -э -э -э -э назвать ее так можно. Так, где еще, где еще? Именно вот чтобы консультантов больше, я, я, наверное, прям так сразу не знаю. Если нас сейчас смотрят роддома и скажу что у нас тоже есть консультант, то я буду рада добавить в списочек, чтобы тоже девочки про это знали. А, так вот, смотри, я нахожусь на послеродовом отделении, мне говорят... Вот, смотрите, либо мы завтра выписываемся, uh -huh. но тогда сейчас даем смесь, у вас не, не получается, молоко не пришло, чтобы ребенок весе набрал, и тогда мы вас выпишем. Либо мы не даем смесь, и вы остаетесь еще, пока он, значит, uh -huh. будем за ним наблюдать. Я же хочу уйти из роддома, но я же хочу домой, это нормально, особенно если я лежу в палате там на 3-4 человека. Хочу уже. Но возникает вопрос, я, мне дали смесь, я пошла домой, uh -huh. Дальше у меня дома смеси нет. У меня тут еще пока не очень все понятно. И ребенок опять начнет терять весе. И что тогда делать дома? Ну, вот мне, как, допустим, тревожному человеку, у меня бы этот вопрос возник. Я бы задумалась вообще. Да. Нужно вообще посмотреть у нас, почему вообще не хватает, да? Почему он вес теряет? Может, опять же, у него захват неправильный. Он просто при неправильном захвате он мало высасывает. Угу. Он может висеть, но наедаться мало. Сосал-сосал, уже устал и заснул. Вот Все равно, Причина. казалось бы, обвиняют консультантов да, в том, что они все на захват списывают, но это такая важная мелочь, которая вот много чего решает. Mm. Вот. И исключаем э, заболевания какие-то мамы эндокринные, да, вот, например, при гипотериозе может быть недостаток молока поначалу. Это все разгоняется потом. Ну, набрал он первый месяц 700, а не, не килограмм. Да? Но все равно, вот если мы прикладываем, если мы не ограничиваем его в сосании, одну грудь пососал, в другое уже пришло, на ту приложил, опять эту пососал. То есть мы можем, когда нехватка молока, действовать тем же методом, как мы делали в это в период Молозева. Но, uh -huh. но все равно это не крынка с молоком. Это постоянный источник, который постоянно производит молоко. Прикладываем больше, больше вырабатывается. Поэтому я бы не боялась, что вот, ну, погранично он потерял, да, потом же он стал набирать. Uh -huh. вот. Потом, оставаясь дольше в рандоме, Хорошо, если у нас там комфортные условия, да? Но если мы там уже устали, вот уже так домой хочется, и уже вот просто от этого и перенервничали, и а тут кто-то еще соседи плачут, не плачут, мы не выспавшись. Просто придя домой в нормальную спокойную обстановку, мы наладим спокойное это грудное вскармливание, все будут довольны и счастливы, набирать весы, будут толстенькие щечки. Uh -huh. Может быть, это будет так. Если у нас действительно есть повод и беспокоиться. Какой-то там недоношенный ребенок или где-то на грани, да? Или во время беременности у нас уже были какие-то проблемы. Угу. И мы можем себе понимать, что ребенок может быть ну, не на 50%, не 50%, 100% вот здоровый, да? Вот где-то что-то не так. Мы можем остаться еще в роддоме, чтобы действительно посмотреть. Врачи уверены, что с этим ребенком все хорошо? Вот я про это, да. да. да. Или он роды как-то не, не перенес, вот ему тяжело было, да? Может быть, действительно тогда найти вот этот контакт с педиатром и обсудить. Вот я тоже... Причину, найти, причину да. найти, не просто сунуть смесь и уйти домой, да, найти причину, в чем, почему вот так. Но не должен же человек терять веса больше, чем по, по норме. Что-то не так происходит. Можно, скажи, пожалуйста, как к этому отнесутся в роддоме, например, педиатр? Если, ну вот пришел ко мне педиатр, он мне сказал так, ну, как бы, знаешь, времени там немного, как обычно, uh -huh. ой, и все нормально, дома наберете. А я чувствую, что что-то не так. Скорее а всего, это... всего, педиатр не скажут, все нормально дома наберете. Не скажут. Он смесь, скорее всего. Ну, да, берите uh -huh. смесь и идите домой. Uh -huh. А я вот боюсь идти домой, потому что я не знаю, вдруг дома там что-то случится, и он еще больше станет терять, мне там придет скорую вызывать, его в ДГБ заберут uh -huh. и, ну, и так прям далее. какие-то вообще... Ну, ну, ну, все же разные да, тревожности, да. понимаешь? И вот я могу, например, пойти к другому педиатру непосредственно в роддоме и сказать, вот я хочу вот, вот к заведующему отделения и проконсультироваться. Наверное, можно. Ну, мне кажется, что можно. Наверное, можно. Угу. Это я к тому, что если ну, три педиатра к вам приходили в течение вашего пребывания на послеродовом, и вам вот не очень понятно, что сказал один, второй, а третий, например, очень понравился и хорошо все сказал, можно обратиться к нему. Либо, опять же, к заведующему отделению. Это всегда вообще, в принципе, нормальная практика. Если я хочу получить больше информации, я вот тревожная мама, но ну, не идти там с криками, с воплями, естественно, да, что вот мне тут все плохие, а просто сказать, что я тревожусь, вот я дам смеси, а что будет дальше? А как? Ну то есть, чтобы вам как минимум Объяснили, потому что информация это всегда да. А уже придя домой, опять же, если нет никаких физиологических проблем, если в выписке у нас все хорошо по малышу, мы же тоже можем сразу вызвать консультанта по ГВ и дома уже эти вопросы закрыть. Да. Ну, у меня много было таких вызовов, когда девчонки меня просили прийти, что вот нам в роддоме дали смесь, мы с ней вышли, такие угу. были рекомендации давать смесь, а мы сейчас хотим уйти от смеси. Приходит педиатр из поликлиники, ее мама спрашивает, а как у нее смесь вот этим? Ну, старайтесь. Как стараться? Хороший совет. Ну, старайтесь. Да. Вообще, лучше. Вообще, можно везде использовать, да? нужна, конечно, поддержка. Либо у нас есть мама, либо сестра, которые уже родили, есть подруги, которые через это прошли и могут посоветовать. Либо мы зовем человека, который вот этим занимается. Нужна поддержка материнства, материнству. Ну, что делать? Я, кстати, хочу сказать, что вообще, насколько мы сильны вот в своем вот этом, знаешь, в комьюнити, вот в своем вот этом объединении, да, вот в частности uh -huh. девушки наши на славных родах, у нас недавно был эфир с основателем на поправку сервиса. Uh -huh. И у них, помимо того, что они агрегатор, там отзывы, такое у них еще есть сервис, когда можно обращаться в течение там. Подписку берешь там на месяц, на три, uh -huh. на пять, неважно. И вот безлимитно, ты можешь обращаться к любому врачу. Очень классная штука, я пользовалась вообще, мне нравится, все супер. А, По-моему, у них даже педиатр и э, терапевт работают круглосуточно, а остальные врачи в рабочее время. Ну, то есть вообще удобно, особенно для молодой мамы, знаешь, когда вот, знаешь, uh -huh. что делать, сразу написали, тебе там сразу ответили. Но а, они задали вопрос нашим uh -huh. девушкам, даже конкурс мы объявили, что еще... Мы хотим, чтобы добавили на этот сервис. Ну, вот mm -hmm. по нашему мнению, что не хватает. И у нас практически, наверное, все, кто отвечал, писали, консультанта по ГВ, тема ГВ, ГВ, ГВ, ГВ. В итоге выиграла девушка, которая первая написала. И, и, и, я тебе даже скажу, что сегодня они мне ответили. На данный момент уже два врача консультируют по ГВ на сервисе по выходным дням. Так что уже сейчас можно задать в выходные дни все вопросы по ГВ, если есть подписка. Представляешь, это я к тому, что, ну вот, не просто же так все, да, не просто так мы понимаем эти темы, мы, в общем-то, делаем так, чтобы... Славные а, роды меняют мир. Да, да. Чтобы, опять же, да, консультанты поговорят. Я не говорю сейчас только про наше объединение, да, и вообще, в принципе, вот, что женщины идут, скажем так все больше и больше получают того, что они хотят. Это же очень классно, да? Вот мы хотим консультантов по ГВ в родильных домах. Я очень надеюсь, что вот нам мы сейчас этот эфир провели, да мы в следующих экскурсиях будем про это говорить с родильными домами, с главными врачами, uh -huh. возможно, с какими-то даже руководящими людьми в нашем городе, которые могут решить этот вопрос и всячески-всячески продвигать, чтобы это было. Потому что вот-вот, маленькие такие штучки, но уже, пожалуйста, вот напиши, круглосуточно тебе консультант по ГВ ответит. Это очень классная история. Если, кстати, еще говорить про напоправку, ты знаешь, что у тебя там есть страничка? А, да, я там ее как-то пыталась редактировать. На самом деле, у тебя там страничка есть, но отзывов там про тебя нет, вообще ни одного. Девочки, пожалуйста, кто рожал у Натали, оставляйте, пожалуйста, отзывы про Наталью на ее портале на поправку, потому что у меня, например, отзывы про тебя есть. Девочки часто пишут, кто тебя рожал, радуются, говорят спасибо, но хочется, чтобы еще и везде они были. Везде, для других, кто, может, пока не, подпишен, не подписан не на славные роды, а вот на такие агрегаторы, как на правку в том числе, заходит. Окей, переходим к вопросам, которые девушки писали. Молока или возможности кормить. Смесь дадут по часам или будут заставлять все равно налаживать ГВ? Прикладывать под вопли ребенка, пока грудь не отвалится в кровь? Ну, видишь, я же не, не выдумывала про эти фразы, да? Очень беспокоит этот вопрос. Смесь свою в роддом, как я понимаю, нельзя. Ну, я бы девушке посоветовала все-таки изучить вопрос. Ну, лактация будет, будет молоко. Ребенок и грудь, они друг другу приспособлены в общем и целом физиологически. Это нормально, родив ребенка, его приложить к груди. Uh -huh. Если что-то не получается, значит, мы изначально как-то не, не все знаем про это. Вот, и ну, что такое грудь все в кровь, ребенок голодный, да, мне смесь не дают. Надо сначала разобраться, что там не так. Вот, то есть, эта ситуация рисуется заранее. Uh -huh. То есть я заранее беременная, хочу принести в роддом и молоко и смесь свою, вот, и все это там проделывать. Uh -huh. А может быть все получится? Хорошо, хорошо. А, добрый день. ГВ и соска. Как не почитаешь консультантов, соска просто вселенское зло. Так ли это на самом деле? У нас полностью ГВ и соска для укачивания в сон. Насколько наличие соски критично? Как понять, что хватает молока? Только по прибавкам, когда стоит вызывать консультанта по ГВ? Какая диета кормящих? Если ее нет, то почему некоторые продукты? Так, ну про продукты мы не будем, потому что это уже другая тема большая. Давай про соску и ГВ. Вот это зло или не зло? Ну, первое время, да. Зло. Не надо ребенку давать соску, если вы хотите его научить правильно брать грудь. Это разная техника. Первое время это сколько? Ну хотя бы месяц. Месяц. А если уже вот дома ребенок все хорошо, месяц-два прошло и соска только для укачивания в сон? Ну пожалуйста. Это если... все нормально, если ФСГБ вы считаете, проблемы, что нет? вам это не мешает, он, у него не портится захват, то есть он продолжает не путать, да? Он знает, что вот соску он так сосет, а грудь мамину он так берет. Ну давайте Бога. Потом будете просто отучать от соски. Это ничего страшного. Даже, тоже преодолимо. Раньше горчицы, я помню. Это Зачем? в моем детстве. А как понять, что хватает молока? Ну, если он вес набирает. По весу? По весу. Это первое, да? По весу мы смотрим. Если как-то вот с весами там что-то, да, то ли хочется еще проверить, то можно считать мокрые пеленки. Сколько раз пописал? А сколько в норме? Ну, месяца до трех, от 12 до двадцати раз в сутки. Ну, это надо на пам с памперсами расстаться на сутки. И, и просто вот, сутки и вот посчитать. И считать, сколько на мокрых пеленок. Или всвешивать, мне кажется, проще. Конечно, а, проще. В роддоме все было ужасно. У меня молоко пришло на следующий день, и его сразу было много. Прям такое тоже может быть, что на следующий день приходит и много. Наверное, может, мама уже пишет. Ну, то есть это тоже вариант нормы, я к тому, что мы говорили 2-3 дня. Но это тоже вариант нормы. Но малышка маловесная, еще и после кесарева. Она почти сутки ела смесь бутылочки, поэтому категорически отказывалась сосать. Видимо, ей было очень тяжело. Итог. У меня очень голодная, ручья ребенок, который просто не берет грудь. И медсестра с врачом, которые сказали, ну, вы же взрослый человек, решайте вопрос. Это вот старайтесь. Да, старайтесь. Капец, я даже не очень понимаю, как правильно приложить надо. В теории все хорошо звучало, на практике теряешься. Но вопрос такой, дочке половиной месяца и резко в один день стало мало молока. Малышка нервничает, когда ест, и сцедить после еды получается максимум 5 мл. В чем может быть проблема, и как это может повлиять на количество молока? То есть она все-таки перешла со смеси, или на смешанном осталось? Я не не знаю, вот не все, не что прояснем, есть, прочитала, да. да. Но пока мы на смешанном вскармливании, конечно, молока меньше. То есть тут нужно постепенно уменьшать количество смеси и увеличивать количество молока. Раз ребенка уже 2,5, то есть он уже не слабенький, правильно? Он уже окреп, да. он уже в состоянии хорошо сосать. И можно здесь поработать на тему того, чтобы вот постепенно, разгоняя лактацию, да, уменьшать количество смеси, переходить на свое молоко. Ну, это работа такая, немного продолжительная. Хорошо. Что делать, если молоко пришло, но ребенок не может его а, добыть из груди, слабо и недолго сосет? В какой момент и какие меры нужно принять? Руками получалось только ареолы размягчить, что не помогало ребенку нормально захватить молоко. А, а, нормально захватить а, грудь. И молоко тоже не помогал. Ну я бы здесь под душем сидела. Вот здесь под душем. Руками, да. Вот и мягче станет грудь, ребенку легче будет сосать. В какой момент это нужно делать? В любой, я так понимаю. Не, ну прям уже нужно. Уже? Прямо уже, уже нужно. Уже пришли к этой ситуации. Так, э вопрос. Какого возраста можно пытаться налаживать режим кормлений? И как лучше мягко это сделать? Как начинать выдерживать более длинный интервал? Прикравдываю малыша по требованию. Каждый час-полтора подсосы, две 4 минуты, хорошие глотки. Сегодня ночью перерыв кормления был почти три часа вместо привычного час-полтора. Малыш ел 20 минут. Как итог, я, наконец, поспала. <laughs> в отличие от пробуждения, каждые полтора часа и обязательно снов. Малыш сразу уснул без капризов. Куда копать в таком случае, как понять, mm -hmm. что малыш реально голоден? Сколько, голоде? вот сколько возраст? А, возраст, слушай, нет, не написано. Не написано. Не написано. Не написано. Ну, это сильно зависит от возраста, конечно. Я бы никаких режимов не вводила. Дети сами регулируют этот режим кормлений. И они в месяц-полтора устанавливают свой режим. То есть у них будет три сна дневных. Вечером они, как всегда, больше сосут. Перед сном они вот наедаются, там он может поесть, еще через час попросить, еще через полчаса попросить. А потом ночь заснул на эти три часа. Ну, вот это, это нормально, это так бывает. Вот, ну и есть все-таки из техники, то есть, когда ребенок у груди, вот он засыпает, они же и спят и едят одновременно, им же надо все успевать в этой жизни. Где-то подстедить тоже ему в ротик, если он заснул, где-то по щечке его, потормошить, да, чтобы он все-таки поел как следует, потом он дольше поспит. Хорошо. Как правильно завершать ГВ, чтобы не навредить груди? Если после завершения кормления молоко продолжает вырабатываться, то это рано завершили, значит? Или только таблетки помогут? Ну, я не знаю, конечно. Это зависит от того, какой возраст ребенка, да, рано завершили. Может быть, там есть гормональные проблемы тоже с системой, с пролактином, с гипофизом, да, тоже нужно разбираться. Смотря сколько. Если это месяц где-то что-то подтекает, ну ладно, хорошо. Если там уже год все у нас до сих пор молоко, ну, надо бы сходить к эндокринологу. А завершить для, груд... для груди как правильно. Вот чем дольше вы кормите ребенок же в полгода уже там, ну ладно, в 8 месяцев к 8 уже там у него появляется один прием пищи, но второй, потом третий, потом у нас остается только на ночь. Мы постепенно сворачиваем и грудь постепенно принимает свою хорошую форму. Если мы вот в 3 месяца бросили, у нас конечно все упало, там еще не готова грудь к тому, чтобы резко завершить. То есть для формы груди лучше постепенное постепенно завершение, когда долго, уже долгое кормление, долго. да, когда у нас постепенно все получается. Я говорю, что вот мы до года кормим грудью. А с года до двух мы завершаем. А если э, вообще, например, девушка не кормит грудью, ну, вот родила mm -hmm. и не кормит грудь, тоже получается, что -то молоко придет, она потом резко опадет и форма уйдет, или, или это лучше для формы груди? Нет, ну у нас уже во время беременности все гормональные эти коктейли действовали, уже грудь готовилась кормить, у нее уже там молозево пошло, но уже все равно изменила свою форму. Гораздо для нее физиологичнее все-таки кормить и кормить дольше. но ну, это, опять же, заболеваний да, нас предохраняет, это статистика есть. Вот, и просто вот из-за того, чтобы сохранить форму груди, не кормить ребенка, но ну, это так себе мотив. Ну, то есть, если мы даже не про мотив говорим, мы про физиологию. То есть для физиологии У -у это тоже не лучше. Конечно, не лучше. Как правильно, ой, подожди, возможно ли еще уйти от смешанного скармливания нам 6 месяцев? Возможно, чушь нет. А что делать? Ну, в 6 месяцев там уже пойдет обычная наша еда, да, туда вводится. Мы можем заменять не грудное молоко, а тот прием смеси, да, который у нас вводится на пищу. Ага, кстати. Молоко вставлять. О, очень хороший совет. А, как... В два месяца перейти со смешанного, со смешанного на ГВ молока, нацеживаю в среднем 120 мл остальную смесь. Ну, там не надо еще... разбираться конкретно. Да? Там нужно вот прийти, все посмотреть, какой ребенок, как он набирал вес, как у мамы это все происходит, какие режимы кормления, какие у них режимы сна. И подстроить вот под эту ситуацию переход возможен. Все можно сделать, можно уйти от смеси здесь. Если там нет никаких-то, я не знаю, суперзаболеваний мамы, хотя вот я очень люблю эту историю, всем рассказываю, что моя подруга Акушерка и консультант по грудному вскармливанию, Светлана Троян в Москве, к ней обратилась женщина, которая вообще не могла забеременеть по гормональным причинам. Не то, что уж выносить, родить и кормить грудью. Она удочерила девочку. Они добились того, что молоко пошло, было смешанное вскармливание, у нас со второй девочкой, она тоже к ней пришла. Как пошло? Подожди, она не рожала ее? Не рожала, не, она не могла забеременеть. У То есть не лактация не... выработалась от того, что просто был ребенок рядом? Сосал. Стимуляция сосания. Ничего себе! То есть это прям реально такое бывает? Да, я не обманываю. Обалдеть! Это не единственный случай в истории человечества. Есть описанные случаи, когда бабушки детей выкармливали. Вот это удивление. Вот это у нас под конец эфира. Это удивление. Хорошо, идем дальше. А по какому принципу расцеживать грудь? Сколько времени он должен сосать грудь за один прием, потом докармливать смесью по требованию? Как должен уменьшаться процент молока смесь в течение времени? Сейчас 20 на 80. 20 молока, я так понимаю, 80 смесей, чтобы перейти к молоку на 100%. Плохо брал грудь после рождения. В роддоме начали догармливаться смесью, так как потерял к четвертому дню почти 10%. То, то что uh -huh. он, о чем мы говорим, это уже да, такая грань. Uh -huh. Молоко так в полной мере и не пришло. Ну, опять, это история, которой надо заниматься индивидуально. Я не могу так вот заочно, не зная всех подробностей, что-то сказать. То есть я... в этом случае мы можем дать рекомендацию обратиться к консультанту по грудному скорлеванию. Да, это надо работать на месте. Понятно. А, вопрос. если смешанное кормление, основная часть смеси, грудное молоко как дополнение? Нужно ли допаивать водой? Интересный вопрос. Я бы не допаивала. Молоко 87% воды содержит. Не нужно. Молоко есть? Молоком попаила. А, хорошо. Хорошо. Так, ну смотри, у меня на самом деле закончились все наши вопросы, да, мне кажется, я все прочитала, мы даже почти уложились Сейчас, Девочки, если есть у кого-то еще здесь вопросы, может быть, я просто не увидела, они улетели куда-нибудь, и сейчас, сейчас сейчас, посмотрю. В общем, еще есть пару минуточек, если есть вопросы, сейчас задайте. Мне конечно, кажется, что мы очень много всего рассмотрели с разных сторон у нас. Скажем так, остаются две больших проблемы. Первая проблема, что женщина после родов не совсем понимает, как себе помочь, если ситуация не сложилась, вот прям пазла тогда, mm -hmm. что ребенок с грудью нашли друг друга. Соответственно, есть проблема, как себе помочь. И здесь есть несколько выходов. Ну, во-первых, то, что мы уже проговорили. Во-вторых, все-таки придя домой обратиться к консультанту. В-третьих, правильно.. Расцедить себя, Наташа тоже объяснила, как. А, вот, и э, если есть такая возможность, если в роддоме есть консультант по грудному вскармливанию, ну, это если повезет, э, может быть, когда вы уже будете рожать, их будет больше, тогда обратиться к нему. Да? И э, есть второй момент, это когда девушки приходят... Ага, по кнопке вопрос не удаляется. И это что значит? Не очень поняла про вопрос. Не очень поняла. Смотрите, если не удается вот здесь задать вопрос в комментариях, вот с правой стороны есть такой вопросик, можно туда нажать и туда написать вопрос. Мы его тоже увидим. Вот. И вторая проблема – это все-таки давать ли смесь или не давать смесь. И здесь мы просуждали о том, что молоко все-таки приходит не в первые сутки, и когда приходит молозиво, вот мне кажется, вот это прямо очень важная мысль, что молозиво мало, и появляется страх, что ребенок не наедается. Но оно очень концентрированное, соответственно, этим количеством можно наесть ребенка. Как раз ему тоже нужен процесс такого достаточно длительного привыкания к новой пище, к новому миру и вообще ко всему новому. Ну потому и прикладывается чаще, что. Да. Но и усваивается быстро его немного, его много сейчас и не, не усвоит. Частые прикладывания, это тоже, о чем говорит Наташа, для того, чтобы коннект случился, нужно его в общем-то, максимально mm -hmm. активно э, совершать эти прикладывания. И еще вопрос, чем можно себе помочь в роддоме. Во-первых, может быть, взять с собой или приобрести там шприцы, если нужно будет сцеживание. Сцеживаться можно в душе, тогда вы расслабляетесь. Но это если вам не в шприц все таки да, а если молоко... Ну, без не... иголки, естественно. Да, да, да, да если... я да. ну, Понимаете, это без уголки. А дальше э, можно взять с собой подушку для кормления, попросить, чтобы вам ее привезли, если ее нет, например, в роддоме, или как минимум помочь себе под пачкой подгузников, одеялом или чем-то, потому что чем удобнее поза, тем вы расслабляетесь больше, и тем у вас, опять же, все налаживается активнее и активнее. А, кстати, смотри, вот если, например, я попала в палату, где четыре девчонки еще, и у меня плачет ребенок, у них плачет ребенок, я вся на нервах, Спасибо. я переживаю, вот. А если я, например, попрошу платную палату и пойду в нее, ну, или, может быть, семейного типа, или на меня одну, может ли это тоже мне помочь? Обязательно. Но только это нужно просить еще пока вы в родильном отделении. Потому что когда вас уже поместили в палату, оттуда переходить бывает сложно, а бывает, что они уже и заняты. Но в родильном я еще могу не понять, что это мне нужно. Поверьте на слово, вам это нужно вот это это я просто никогда не говорю от себя таких вещей потому что я все-таки даю информацию а девушки уже сами принимают решение что им делать но в данном случае вот смотри у нас был вопрос девчонки еще до родов говорят что вот если я значит у меня вот такое случится вот со смесью что делать, и что с молокососом, может быть лучше тогда подумать если есть переживание что такое может случиться может быть тогда лучше подумать что сразу палату взять ведь в роддомах это это ну небольшие деньги скажем так просто может не все Всегда получится, что да, она вам останется в первые сутки, да, но хотя бы может немного. быть во вторые, да, мог, может. Нет, если это не поместили уже, угу. скорее всего перейти потом невозможно. Будет. Это может быть у вас в роддоме, а вот много где ну, мы есть, снимаем, есть, говорят, а... что есть возможность, есть. Есть сам пин, да? Ну, по которому. Ты ж понимаешь, да, где-то да. молоко отсосают из-за этого запрещено, где-то их дают. Так, после кесаря молоко приходит позже, можно как-то без смеси обойтись? Ну, молозит-то приходит, все равно молозиво сразу есть. Если у вас есть возможность, ну, как нашим любимым пациентам, ребенка принести сразу к вам в палату пит, то прикладываете и кормите. А если нет, не везде, к сожалению, уже сейчас гораздо больше приносят. Вот правда, я думаю, что, наверное, уже большинстве родумов приносят все-таки палату интенсивной терапии. Ну а если мама на антибиотиках? Ну что? Мы используем те темпиотики, которые совместимы с грудным скорлением. А, то есть это не... Yeah. А, Ага, то есть тогда принесли, в любом случае пока... То есть нужно просить, что принесли ребенка. Ну, если там есть такая возможность, то конечно. А если нет такой возможности? Хотя бы сцеживаться, хотя бы самой сцеживаться. Вот, И просить, часа. чтобы передали? Ну, я не знаю, как это там тогда возможно, если они ребенка приносят. Кто будет родители? Вот, на этаж? вот. Потому что не приносит иногда, я тоже, вот девушкам объясняю, не приносит иногда не потому, что просто врачи вредные или там кто-то, потому что у нас роддома в Санкт-Петербурге а. многие размещены, располагаются в очень старых исторических зданиях. И там логистика настолько сложная, что там, пока эта акушерка из пита, принесет вам ребенка, она уже пропустит 10 каких-то требований других женщин. Поэтому ну, не всегда связано, а. не связано это с тем, что вам не хотят приносить. Сейчас действительно стараются Максимально в этом помочь, это правда. Но если так сложилось, ну вот не приносят эти 6 часов это смесь? Ну, он не может голодать. Это смесь. Но, как да. мы уже проговорили, что даже если это вот дали смесь, то потом, когда ребенку отдали, то все да, наладится. И да, Прикладывать да, и наладится, да. То есть, это не приговор. Так, был еще, подожди, вопрос. Вот. Ребенок хорошо набирает, правильный захват, но сосет грудь стабильно, не меньше 15-20 минут полтора месяца. Есть ли шанс, что ребенок научится сосать быстрее? А а зачем? Нужно? Вот, я тоже даже... а а так нужно? молодец, за 15 минут управляется. Мама, видимо, очень активная. У много планов. Да, да, да, наверное, мама много планов. И мама хочет, чтобы еще быстрее. Спринтер такой, да. Но, кстати, мы же все очень разные, и по детям это тоже же очень видно. И кто-то может, это может, просто первый ребенок у вас быстрее. Да, и, или там у кого-то из знакомых, и вам кажется, что надо быстрее. Но мы все живем в своем ритме, в своем темпе абсолютно. У психологов сейчас вообще модная тема, что каждый идет в своем темпе. Давайте Мне тоже про это думаем. <свят> Да-да-да, каждый идет в своем темпе. Так, девочки, если есть еще пару вопросиков, давайте, пока мы еще тут ну, минут пять можем, можем побыть с вами вместе. И позадавайте. А я пока опять же хочу сказать, что все-таки, если прям совсем тяжело в роддоме, даже с точки зрения, мне кажется, психологической какой-то помощи, если есть консультант по ГВ, которому можно набрать по видеосвязи с ним поговорить, как минимум, ну вот как ты сейчас говоришь, да, прикладывай, там, вот к этой груди больше к этой, даже вот не технические какие-то, ну вот такие сложные моменты, а просто поговорить, просто еще раз да. рассказать, успокоить, это тоже хорошая вещь. То есть еще раз, о чем, чем мы можем себе помочь? Консультант по ГВ, которого мы заранее себе находим, заранее, и чтобы он мог с нами выйти на связь даже в роддоме. Подготовка не только к родам, но и к грудному вскармливанию заранее. Это тоже очень важно. Прям, прям записывайте. Непонятно, если показывают, еще раз посмотрите. Ну, ну да, ну вот что, надо. Потому что не в каждом роддоме есть консультанты mm -hmm. по ГВ. А, третий момент. Вот мы сегодня проговорили, да, что есть сервис на поправку. Подписка там стоит, по-моему, рублей 800 в месяц, без лимитка и строчите вы там вот все время. Вот они к лету обещают, что у них будет круглосуточная помощь педиатров и э, консультантов по ГВ. Вот кто будет рожать летом, все, из роддома. Пишите, пишите, пишите, вам будут отвечать хотя бы не страшно. Но самое такое, что нас убивает, это страх. Страх и неизвестность, что мы никому не нужны, что нам никто не может помочь. Вот хотя бы вот эти вот моменты, это все не дорогостоящие истории, то есть их все могут себе позволить. Да? И э, если есть такая возможность, тоже попросите отдельную палату. Если вы переживаете если в принципе вы такая тревожная девушка и вам если кто-то там скажет замечание что вот ваш ребенок все время кричит и вы будете поэтому переживать и еще хуже это все будет то возможно тоже лучше заранее взять отдельную палату но это мы пока проговорили вещи которые можно на берегу что называется себе чем можно себе помочь а там уже дальше в процессе ну я очень надеюсь что и наш эфир поможет и что в роддомах как-то будет все идти опять же в сторону грудного скампливания консультантов вот, да, и еще вот Александр мне там сигнализирует, он изобрел новый способ, он бумажки поднимает, что мне нужно сказать? Какой молодец, суплер. Александр говорит о том, что с Наташей у нас есть классное интервью, я всегда забываю сказать, что у нас есть классное интервью с классными людьми, где мы очень много рассуждаем про именно акушерскую часть, про акушерку в родах. Обязательно посмотрите, прям, да. Вопросики еще пошли? А, не расходимся. Mm -hmm. Многие консультанты ПГВ разрешают бокал вина маме. Объясняет это тем, что через в ляльки бяки не передадутся. По такой логике можно позволить себе слабости в виде Айкоса электронной сигареты. Ух ты! Ух ты! Сейчас зачем? Ну вот если тяга. Ну вот бяка что не То есть мы всю беременность курили, да? Не знаю. У нас время... это не беспокоило, да? Расскажите. Во время грудного вскармливания мы вдруг задумались. Ну вот смотрите, я курила всю беременность, и во время грудного вскармливания, ну, как бы это, это ухудшит ситуацию, если я тоже буду курить? Вообще всегда ухудшится. Нет, мы что не говорим покурить. курение зло. Да. да, окей. Но, ну, допустим, вот курю я. Ну, Айкос курю. Хорошо. Не, не секреты, а айкос. Ну, в принципе, плюс-минус. Нет, не курили. А, не курили. Не курили. Да не, нормальный характер плюшу вообще все замечательно. Просто нам, нам же стало интересно. Почему Айкос? А почему? А почему? Может быть, вино лучше? Почему Айкос хотите? Это как-то вот тяга какая-то послеродовая? Или вы же столько не курили всю беременность? Уже зачем начинать? Да. Для чего? А про бокал Красного вина согласна? Ну, а зачем? Ну, вот, смотри. В роддоме, да, налили? Да? А, что, что, что, что, что? Через молозево ляльки-бяки не передадутся. Ну, мы не наливаем в роддоме вино мамам родившим. А где-то наливают. Ну, это зло или добро? Или не то не то? Не ну, то не то, я думаю. Ну, просто если хочется праздника. Ну, я считаю, вот знаешь, мне очень нравится идея с вином после mm -hmm. родов, потому что это же день рождения. Mm -hmm. Ну, как я вообще очень мало пью. Но вот там сколько там наливают-то не, mm -hmm. не литр, mm -hmm. да. Ну, ну вот вот это, это Я чуть. согласна, да. Мама, просто папа, бокальчик. Антураж, да, быть, ради да. антуража. То есть там же не бутылку вина дадут, ни в коем mm -hmm. случае. <laughs> вот, за вопрос спасибо, на самом деле, повеселили. А, но спрашивают: или все-таки это повлияет на лактацию, или качество молока в будущем вообще? Вообще этом? алкоголь, в принципе, влияет на лактацию тем, что то, ну, он тоже как-то немножко сужает вот эти сосуды, да, вот при оттоке молока. Я бы не стала, если мне прям сильно, вот не знаю, там Новый год надо встретить. Ну ребенок уже не такой прям новорожденный. У нас есть побольше перерывы между вскармливаниями. Вот я взяла, сцедила себе, покормила ребенка, выпила этот бокал шапанского. В следующий раз сцеженным покормила, и потом уже у меня прошло там часов шесть, да, я его к груди приложила. И то я понимаю себе, что если там что-то осталось у меня, попало ему, это моя ответственность. А что с ним может быть? Ничего страшного с ним не может быть, вы не сможете отследить, что именно вот это у меня произошло от этого. Да? Вот. Но если мы вот так вот тщательно тревожимся, как мы все время тревожную маму да, изображаем, вот на все, на все то лучше то мы себе понимаем, что да, там может что-то немножко попасть. А если, в общем, нормально, мама относится, ну и выпила боковую вина, и все нормально и ребенок получше ну и, и Опять же, все разные. Ну то есть мы не призываем сейчас кого-то сильно пить. Вы не подумайте, Да-да-да, мы вот кофеек пьем. Все, девушки, вижу, что, ну в принципе, на все вопросы мы ответили. Спасибо большое. Да, говори, говори. Да, вот я хочу сказать самое главное, да, во всем материнстве. Что мы беременные ходим, что мы рожаем, что мы грудью кормим, что мы дальше ребенка воспитываем. В любом случае, во-первых, у нас много что заложено природой. У нас есть свои инстинкты, у нас есть какой-то свой предыдущий опыт, как мама что-то делала, как мы видели, как мы уже что-то читали. Нужна внутренняя уверенность. Не надо думать, что если я вот чего-то не знаю то у меня изнутри ответ на мой вопрос не придет ко мне. Придет. Главное себя вот как-то блюсти в спокойном состоянии, знать, где что, как обычно происходит, где физиология, где нет, знать, кому я где-то могу обратиться. И тогда э, вот это вот общий такой фон спокойствия, расслабленности, наладит все наши проблемы из ГВ, и с родами массу основной проблем, которую мы получаем вот в обычных, нормальных, непатологических случаях. Это какая-то вера в себя, вот эта внутренняя какая-то устойчивая опора, она нам дает возможность спокойно решать все трудности, с которыми, может быть, мы столкнемся. А может быть, мы их просто мимо обойдем, совершенно не заметив даже. Это самое важное во всем материнстве. Быть спокойной и знать, куда опереться. Класс, класс соглашусь. Вот, девушки пишут большое спасибо, и э, я тебе хочу тоже сказать большое спасибо, потому что на самом деле вот эти вещи, да, уверенности такой в себе, как, как в маме, несмотря на то, что чего-то ты можешь не знать, да, но при этом mm -hmm. ты не становишься плохой мамой, э, просто по возможности информацию хочется откуда-то, да, чтобы получить, ну, вот просто, чтобы себя успокоить, но ты, опять же, очень верно сказала, что очень много заложено в нас самих, если мы расслабимся, успокоимся и дадим вот этому нашему инстинкту материнскому, да, в том числе про грудное вскармливание, когда мы говорим сработать, то это тоже положительно влияет на то, что лактация наладится. Вот. Пишут тебе большое спасибо. Скоро встретимся. И не забудьте, пожалуйста, не забудь, не, Машуля, Мария, наверное, да, не забудьте, пожалуйста, когда вы родите уже с Натальей, оставить отзыв не только на славных родах, но и на поправку под Натальиным профилем, потому что там у нее пока пусто, а это грустно. Все, спасибо всем большое. Спасибо всем большое. Хороших вам родов и прекрасного послеродового периода. Все, пока-пока. Успехов.